Итак, друзья, всем привет! Как вам и говорил в прошлом видео, что надо будет обязательно съездить еще раз через неделю посмотреть грибочки. Вот сегодня пятница, 2 сентября. Он с другом выехали, короче, на наши опяточные места. Посмотрим, что за неделю наросло. Надеюсь, что до нас их никто не пособирал. Ну, а если кто-то что-то пособирал, хотя бы чтобы нам оставили. Так что смотрим виде. Я думаю, что-нибудь мы сегодня все равно найдем. Ну и вот, друзья, только-только зашли в лес, сразу же начали попадаться Молодец. маслята. Прям вот смотрите, семейками. А вот, друзья, то, зачем сегодня я и приехал. Вот, смотрите, какая красотища. Как раз вот они за 4 дня вот так вот подросли. Ну и получается, вот столько я собрал с первого попавшегося пенечка уже радует ну и так, друзья, только-только получается зашли в лес, еще до наших мест даже не дошли а уже вот небольшой результат по опятам и маслята попались, так что уже не зря приехали собираем дальше зашли мы до наших мест и вот как я и говорил смотрите тут какая красотища опятки уже наросли мы, похоже, здесь еще первые Опять следующий пенек И тоже весь усеянный Такая красота И вот через каждых полметра Вот такие вот пенечки И вот такие красотулечки растут Опять Это вот тот наш ельник Про который я вам показывал в прошлом ролике Мелкие Самое то мариновать А вот, друзья, смотрите, смотрите, какая красотища. Ну, тут, наверное, точно полведра будет. Это уже прям бодренькие. И вот так вот все усеяно. Такая вот у нас природа. Такой вот у нас Кудряшовский бор. Ну а вот уже и покрупнее стали попадаться. Вот эти вот уже, вот смотрите, рука такие хорошенькие вот с другой стороны вот смотрите что не березка то опята вот смотрите сколько их тут целая целая куча вот такая вот красота кругом кругом одни опята такое удовольствие друзья а вот нашел такой вот еще совсем мелкий Оставлю их Либо себе на следующий раз Либо может быть кто-то Приедет, раньше меня и соберет Смотрите, березку прям издалека увидел Тоже, конечно, миленькие Но эти можно уже порубить Вот такая вот, друзья, красотища вот. Вверх идут прям вот, каждое, каждое деревце, каждый пенечек. Вот такой вот красотой высеием, друзья. Устал уже, короче, ходить, собирать. Сел немного перекурить. Вот в таких вот мы дебрях лазим. Но тут получается практически каждое второе дерево все усеяно опятами. Ну, дофига еще мелких, которые мы не берем. Собираем где-то, ну, вот от, от таких вот. То есть, грубо говоря, сантиметров по 3-5. По Опять же, никуда от того места не отходил. Смотрите и радуйтесь, и завидуйте. И вот еще конечно не видно тут так хорошо ну вот смотрите как все усеяно ну, как видите очередной пенек здесь уже хорошие опятки вот такая вот красотища продолжаем собирать А вот прям рядом еще один такой же пенечек так что здесь я минут на 15 точно зависну вот так вот пенек за пеньком Уже практически полный рюкзак Сейчас вот этот вот пакет еще Дособираю до верха Ну и будем собираться домой вот, друзья, обещал вам показать хороший пенек Вот он наконец попался Здесь вот точно ведра полтора будет Весь-весь усеянный Со всех-со всех сторон Такая вот красотища вот рядом смотрите прям сразу же вот еще один и ладно так далеко чтобы не ходить вот допустим сразу же третий как тут домой соберешься а? растут еще не тронутые все уже полное опять а опять-таки все попадается и попадается так что сейчас, наверное, будем потихоньку идти в сторону дороги и уже, наверное, и собирать их не будем, хватит нам. Ну что, друзья, находились мы по лесу, вообще от души еле-еле вон волочим рюкзаки, там я не знаю, ну. Показать да я и свой, наверное, покажу. Да. В общем, где-то ведер по 5 это стопудово набрали мелкого отборного опенка. Так что все классно отдохнули ништяк, грибов мы собирались вообще немерено а на этом у меня все, подходим мы уже к трассе, так что кто досмотрел видео до конца всем спасибо за просмотр всем пока и ждите от меня новых хороших видео, всем удачи ну и в общем вот такой вот результат получился лидер наверное 5 я смог унести там их было больше такая вот красота